И вот эта вот сетка, посредством нее мы взаимодействуем, посредством нее, знаете, это вот как облако, да, где-то вынесенное там в каком-то пространстве там Google, Яндекс, там не знаю, ну в каком-то пространстве, да, облако, туда копится информация, копится, копится, копится, копится, копится пока как может, так и копится, а потом у нас возникает задача перенести эту информацию в свою собственную первооснову. Значит, соответственно, мы прежде всего раскроем вот эту вот систему. И посмотрим, все ли из того, что мы скопили, нам нужно, все ли мы будем переносить. В какой связке мы будем переносить, весь пакет или будем все-таки по файлам разбирать и так далее. То есть стоит задача, задача перенести некий скопленный опыт за какой-то определенный период времени, перенести в свои собственные первоосновы, перенести желательно в чистую, заранее распределив, что куда попадает. И вот этой вот разбивкой должна заниматься структура я-есть. Вот там лежит механизм разделения, не то, чтобы отделение всего, как бы выкидывание лишнего. Для я-есть нет ничего лишнего, просто для каждого должно быть свое место. А какое место знает я есмь, потому что я есмь с одним техническим заданием. Одни файлы определит в первооснову добро, а другие файлы в первооснову зло. А я есмь с другим техническим заданием сделает совершенно наоборот. Потому что техническое задание руководит чему? Надо скопиться в определенном опыте. Да, это зависит и от кастовой принадлежности, да, потому что ты опыт получаешь в среде себе подобных, но это зависит и от информационного наполнения ⁇ Я есть ⁇ Душа. При этом при всем ⁇ Я есть ⁇ это не сама линза, накопитель опыта, а некая алгоритмика, некие программы, которые говорят, какой опыт надо записать в первую очередь, какой во вторую и куда. Если я есть, принадлежит тебе, программа внутренняя, которая вшита изначально, она активна. И тогда проблемы не возникает абсолютно никакой. Это все происходит там в том темпе, в котором надо. При этом, при всем, чем ниже кастовая уровень тем реже происходит вот этот вот перенос будхиального тела нижний там, раз в год например там, перед днем рождения там, или еще по каким-нибудь своим правилам да, своим подчеркиваем но чем выше человек поднимается по касте, тем он вынужден как можно чаще переносить этот самый опыт. Во-первых, потому что его копится больше, да? в будхиальном теле перегружать будхиал тоже не рекомендуется. А во-вторых, накопление должно бытийной массы должно идти быстрее, чем у тех, кто принадлежит кастовому сообществу более низкого слоя. Да? Соответственно, сами понимаете, что земледельцы делают это редко, а кастоправители делают это гораздо чаще гораздо чаще, буквально там раз в день, каждую ночь. Обычно это происходит при выполнении каких-то определенных ритуальных действий. При этом, при всем, чем осознаннее это ритуальное действие, да, тем в большей степени ты понимаешь, что происходит в этот момент. Вот каста земледельцев она не понимает, что происходит в этот момент. Да, и поэтому эти периоды жизни она называет либо успешными, либо неуспешными, как правило, неуспешными, да, потому что вот этот вот перенос это серьезный стресс для сознания, и поэтому люди такого плана говорят, что на меня перед днем рождения обычно все наваливается. Вот оно вот как специально, да, вот это вот все наваливается. Вот. А люди, которые делают эти действия осознанно, да, на них ничего не наваливается. Они просто понимают, что вот сейчас будет некий коллапс сознания, то есть что-то со мной будет происходить немножечко не то, да, но выполнение определенного рода ритуальных действий помогает мне это свое собственное состояние не только пережить нормально, но и еще извлечь из этого дела определенную пользу, как бы, сформировав новый образ, например, самого себя через какой-то определенный ритуал. Как вариант? Да? У воинов это одни ритуалы у купцов, другие ритуалы, другое дело, что есть определенная синхроничность, нужно периодически освобождать будхиал и скопленную информацию, распределяя по ячейкам переносить. Поэтому особо важно не только чтобы в я естьсм была проявлено, а значит проявленные алгоритмы, чего переносим и куда, но и внутри линзы кармы ноль не должно быть никакой стяжки между первоосновами, по крайней мере, железной стяжки или стяжки, которая делает одни первоосновы более значимыми, другими менее значимыми, тогда вы просто при наличии таких стяжек не сможете перенести свой опыт в первоосновы, которые этой стяжкой не предусмотрены. И тогда вы вынуждены будете эту глупость складывать не туда, где она предназначается. А это значит, что подобная стяжка может совершенно не быть совмещенной с той алгоритмикой, которая есть в я есть и линза кармы ноль начнет конфликтовать с я есть Что окажется сильнее? В зависимости от уже скопленного опыта, в зависимости от уже бытийной массы. Если бытийная масса хорошая, он поймет, что что-то со мной не то, с моей Я-Есмь что-то не то, моя Я-Есмь как-то неправильно мне взаимодействует внутри линзы кармы ноль, неправильно взаимодействует. Почему? Потому что она разрешила быть этой стяжки. А почему она разрешила? Да потому что единственная структура, которая имеет право свободного вхождения в линзу кармы ноль, это структура я есть Никто иной не может туда войти. А это значит, что если образовалась внутренняя стяжка внутри линзы кармы ноль, это значит, что Я-Есмь получила внутрь себя вирус. И этот вирус, скорее всего, произошел из каких-то религиозных или эгрегориальных систем, которые захватывают есть первым делом, и через него начинают воздействовать на линзу кармы ноль, не имея возможности подойти к ней напрямую, они опосредованно через подавление вашей воли подгружают туда алгоритмы, как должен копиться опыт. Достаточно подгрузить один раз эту программу, и опыт из будхиального тела будет переноситься в линзу кармы ноль сообразно этой программе пока ты не сделаешь, а полный апгрейд-системы. И, как правило, это тоже происходит по определенным ритуальным праздникам. Если здесь доминирует религиозная система, значит, она будет говорить, что вот есть ритуальные праздники, мы все тут вместе, дружно совершаем некое действие, и во время этого действия происходит определенного рода перенос. Отсюда, коллеги, вывод. Будхиальное тело, которое есть всего лишь проекция линзы кармы 0, и проекция эфирного тела как огня взаимодействия в эфирном поле, есть лишь прообраз такого взаимодействия, но никогда не оно само, как отпечаток. Работая с отпечатком, мы можем и имеем возможность огненные связи между первоосновами в Будхиале соединять как угодно, мы можем попасть в одну эгрегориальную там, обстановку, и в доли секунды, мы обычно этого не замечаем, потому что это происходит ну, вот миллисекунды, сразу же выставляются огненные связи между первоосновами так, как положено вот в этой системе, чтобы система видела тебя в качестве своего. Переходя в другой эгрегор, они тоже мгновенно перепаковываются, если, конечно, они не зажаты в статике. А они зажаты в статике могут быть только в одном единственном случае, если первоосновы в линзе карми ноль тоже зажаты в статике. Потому что первоосновы в линзе карми ноль и связи между ними это первично, это реальность, а то, что происходит в бутыальном теле, это вторично, это отражение, а первичное всегда Онтологически выше отражение, это мы знаем по общей теории магии. Значит, соответственно, если в будхиальном теле у нас образовалась жесткая связка, то с большей долей вероятности мы можем сказать, точно такая же связка есть и в линзе карминой. И снять ее, это была первейшая задача, зачем ему нужно было накачивать линзу. Накачивать, накачивать, накачивать, чтобы эти связи рассосались, коли они есть. А скорее всего так и есть, потому что от религиозного захвата увернулся очень мало кто очень мало кто, так или иначе, прямо или косвенно. Но тем не менее через ритуальное подключение, там, крещение, посвящение, обрезание проходят все, почти все, без исключения. Но даже если человек умудрился от этого дела отвернуться, мы с вами знаем, что есть подведомственные эгрегоры, которые выполнят недостающую, задачу по допрограммированию вашей я есть, чтобы вы наполняли первоосновы так, как нужно системе, а не так, как нужно вам. Отсюда достаточно простой вывод. Если первоосновы будут наполняться вами самими, более того, связи, которые представляют собой огненные связи внутри линзы кармы 0, будут выстроены определенным порядком, и этот порядок будет всегда считаться эталоном, то любая перепаковка этого эталона по уровню будхиального тела будет очень быстро корректироваться, то есть когда пропадает нужда, когда пропадает необходимость взаимодействовать с тем или иным, иным пространством, перещелкивание на стандартную форму, как бы на классическую форму, будет происходить автоматически. автоматически. Как только вы вышли с определенного поля, огненные связи между первоосновами в отражении будхиального тела будут точно так же перестраиваться. Это великое свойство тех успешных людей, которые умеют очень быстро переключаться. На работе они одни, дома они другие, в троллейбусе третий, на великосветском приеме четвертый, и везде они играют роль, ни в коем случае не лукавя, потому что у них вот этот вот рубильник смазан очень хорошо. Они вышли из пространства, рубильник ушел, вошли в пространство, рубильник зашел. И в доли секунды, мгновенно, Эгрегор не успевает даже заметить, что вы только что перед входом переобулись в воздухе, да, как говорится, да, переоделись в правильную одежку. И что это не ваша система, потому что эгрегор не может заглянуть в вашу линзу кармы-ноль и увидеть, что там ну, тотальнейшее несоответствие между тем, что вы ему демонстрируете, и тем, что есть на самом деле. Он считывает людей только лишь по будхиальному телу, именно по будхиальному телу, и он и определяет бытийную массу бытийную массу человека, как бы по отражению. По отражению отразить мы можем все, что угодно. Вопрос, как научиться это делать первоосновая и работа на втором круге как раз и будет нам это показывать.